Алло. Алло. Это вас успокоят из полиции номер 6. Написали заявление на ознакомление. Вы сможете сегодня подойти? ознакомиться с многокотворным делом. Я правда прямо аж не помню, чтобы я писал заявление на ознакомление. А, -а, -а с какими материалами я хотел ознакомиться? Не Подскажите мне? Сейчас. Секунду. Что вы звонили по номеру 120 с телефона и сообщили об административном правонарушении? Да, но я не хотел, чтобы я там ознакомился. Мне просто э, сообщить номер КУСП и какие меры приняты. Там оштрафован какой-нибудь подлет негодяй, не оштрафован, да я а, черный едет. -то? Все, а, напишите мне вы... по электронной а, почте, и все. Мы друг друга не поняли, наверное. А, хорошо, как скажете, я как, на, Наказывали кого нибудь негодяя, там есть вас, Нет. А, ну, я так и не сомневался. Там, ну, отвечать тогда...